Плачет Нюрка, живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, Самый тоненький чуяла запах. Плачет и Нюрка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет Нюрка, и себе не простит, Но ведь плачет, и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука, И лизнуть бы хозяйскую руку, Как знакома она так легка, Обреченная Нюркой на муку, вертолет ли врезается пол, Высеченная Нюрки на тело, Сотню раз она чуяла тол, А сто первый чуть-чуть не успела. По загривку прошел холодок, Когда запахом сбоку пахнула, Но на тонкий стальной проводок По расщелине лапа скользнула, И взметнулся огонь из камней, И запахло железом каленым, И хозяин, идущий за ней, Опустился на землю со стоном, И ползла к нему Нюрка ползла.